multim подальший поативную, если зап открыть лазерную, если звонят у меня есть еще Слад Ты знаешь, ура, тягнусь. Сейчас, сейчас, сейчас, у волос. волос. Аскарджик, Шеноч, Аскарджик, Шеноч, кто-нибудь... Центр Так что у нас? Это на анестезию, да? Да, кажется, Квинки. Набери мне адреналин и тонометр подай. Быстрее, ага, ага. быстрее. Уйди отсюда. Скоро вызывай. Абашва, дура! Чего стоим? Иди скорую вызывай. Акуля, привет. Ты моя умничка. Очень-очень горжусь тобой. Но у меня, наверное, не получится. Могут вызвать в клинику, как только откроемся обратно. Но я буду печь и привозить тебе пироги. Мам, привет. Да, да. Уже проснула? проснулась? умылась и даже заправила постель. А, тоже успела. Я тебе чего звоню? Нашу клинику, оказывается, уже открыли. Аскар? Спасибо, я тоже в порядке. Да, прости, пожалуйста. У тебя все хорошо? Держимся. И что там с вашей клиникой? В общем, Дик Шенович игнорирует мои звонки и сообщения. Почему он просто не может ответить? Приходить к ней. Или нет? Чтобы я просто так дома не торчала и не ждала от него вестей. Ждать от него ничего не надо, Зарюш. И переживать тоже. Я уже позаботилась о твоем отчете и характеристике. О каком еще отчете? О прохождении практики. Так, что вообще происходит? И характеристика, и отчет на высший балл. А меня оповестить? Алло? Я не хотела, чтобы ты расстраивалась. Я расстроена уже не из-за того, что меня турнули из клиники. Ну, прости. Так все даже и к лучшему же. Как это к лучшему? Ну, практику можешь потом продолжить. Потом будешь еще скучать по возможности ничего не делать. Главное такое время — пережить такое время. Ну, может и так, но… Все будет хорошо, обещаю. Но. Что ну? Миру мир? Умер? Мы же не ругались. Вот и замечательно. Что еще нового? Это скорее к тебе вопрос. Дочь, прекрати уже. Ну. ну? все, больше не буду. Тут околай сегодня. Ладно, дочь. Я только что с вызова. Если что нужно, звони. Обнимаю. И я. Береги себя. Направленных на поддержание жизни у пострадавшего каких-то фатальных смертельных осложнений. Значит, для оценки его состояния, для оценки его жизненно важных функций, но определять по трем таким параметрам. Первое наличие сознания, второе наличие дыхания и третье наличие сердечной деятельности. И Снова привет! И снова здравствуй. Угадай, что? Выкладывай. Меня из клиники турнули, так что записываю в свой батальон. Подожди, как это турнули? Вот так вот, молча. Вот, черт. зажалею, зарешь. Чё теперь, практику не зачтут? Забыла, кто у меня мама. Вот он, козел. На нем же вся ответственность. Ты-то что такого сделала? Ничего, может, из за это. Дала б ему суп козел. Не слись. Зато теперь я вся твоя. Ты ж мое золото. Диктуй теперь явки, пароли, куда, с чем, во сколько. Так, заедем за тобой утром. Восемь. Ах, в это время я только засыпаю. Это исправимо. Научишься засыпать в любую свободную минуту. Привет. Привет. Как ты? Хорошо. А ты как? Знакомься, Денис, Азат. Учится у нас. Привет. Привет. А, только Сизу уберем. А, да, кстати. Извини, не поснулись еще. Да, мы с тобой поместились. Ну да, у тебя рюкзак вошел, все Все? Прошу. Это здесь, где нам находится. Покуемся. Групповое селфи. Обычно нас разделяют по парам и прикрепляют к определенному врачу. Но здесь все только открылось, поэтому буду помогать, где попросят и чем попросят. Так что... Понял. и все такое. Да, я видел. Поэтому и настаиваю. Сахар нам необходим. Кофеин, кстати, тоже. Держи. Спасибо. Ты, наверное, в ужасе. От чего? От всего. Вон, без масок, без защиты. Трутся, обжимаются. Берешься, наверное, все же стоит. Не спорю. Ну, я совсем не в ужасе, даже наоборот. Я тебя обыскала. Все хорошо? Да, порядок. Перегрелась. Чем помочь? Пациент в половой Срочно Срочный массаж ступней и 300 грамм токилы. Сто Алло, мам, привет. Ты там как? А что это за фотография? Которая? И куда вы ездили? Кем ездили? Что за вопросы? Как я, по-твоему, должна? Ну, вот тут. Акалай, ты и двое парней. А, так с этого бы. Это наши товарищи по команде, мы вместе волонтерим. А где нашла? Волонтеры, значит, подалась. А меня, без безвестность, решила не ставить? Я вчера начинала, но ты не дала мне договорить. Вчера? Ну, позавчера. В любом случае, теперь это ты уже в курсе. Зарин, я же просила просто отсидеться дома, пока вся зараза не уляжется. Хватит и меня в казарменном положении. Когда это ты просила? Мы в таких же врачей пытаемся поддержать. Каких врачей? В дневном стационаре. Сдурела? Ты не слышишь о сотнях зараженных каждый день? Как ты их поддержишь, когда пойдут тысячи? Как смогу. Чтобы без дома не высовывалась, поняла? Привет. Ген, давайте поторопимся Как апельница могу я переглядеть? стартах родило угоюду. Пинолотам, извините, я не врач, я только помогаю, санитарка. бергличи, И сейчас я немного, я хочу врача. Отпустите, Женщина с дышка, 19 -я койка. Я говорю, женщине, нужна срочная помощь. Помогите своим сам тела. Мы не успеваем, девочки. Что, еще не забрали? Сказали, едут. Они еще три часа назад сказали едут. Не закрывай. А что, сказали держать открытой? Я не хочу, чтобы она лежала там заперти. Вы, ребят, езжайте. Я побуду за Риной. Мы все можем. Да, я собаку должен кормить. Не, ну реально. Что здесь всем торчать? Езжайте, отдыхайте. Ой, ну ладно, я где-нибудь поблизости заеду перекусить, если что-то понадобится, позвоните, я привезу, ладно? Давайте, <звы> давайте. Я ведь могла и как-то помочь, может даже спасти, но даже не попыталась. Не надо корить себя, ты же не врач. Вон они, и то не справляются. Врачом мне не быть. На что я надеялась? Перестань. Пойду-ка я прилягу. Что-то мне совсем хреново стало. Николай, давай уже, вставай. Куля, просыпайся, Соня, уйду и останемся здесь ночевать. Good Did Конечно, я отвезу. Какие деньги, ребята? Туда ждем. Станцию скорой. Да-да, туда только быстрее, Хорошо. пожалуйста. я на вызове была. Мы уже к вам едем в стационар. Мы на станцию везем. Уже подъезжаем. Нам сейчас, наверное, никого из врачей и фельдшера. Все на вызове. Сколько ждать? Дождитесь нас. Мам? Послушай. Нам грани него долго, срочно. Девушка, у нас все бригады на выезде. Вам нужно дождаться будет. Тогда дайте нам ренеть свой набор. Мы сами. Как вы кстати вообще кто? Мы из стационара. Помогите, пожалуйста, по-человечески. Молодой человек, я вам объясняю. У нас все бригады сейчас на выезде. Вам нужно будет подождать. Вы что, не видите? Человек при смерти. У нас чужим не положено. Я дочь Альи Рашидовна. Она уже едет. Но мы можем потерять время. Пойдите на встречу, пожалуйста. Девушка, у нас все у старшего смене в кабинете. Так что ждите свою мать. Подождите, сейчас я вам ключом открою. Открывайте, живо! Ай, слава богу. С возвращением, родная. Повезете. Повезем, где примут. Потом сообщу. Ты хоть телефон свой заряди. Хорошо. Ты потом домой. На обсерваться, наверное, по работу. И едем уже. Пока. Здоровье, береги. И ты себе береги. Зачем с дверью-то так? Дверь сама напросилась. Такая топорная работа. Могла бы замок выбить и делов-то. Первый опыт. Но в отделении надолго. Я бы мог за тебя объяснительно накатать, но у меня почерк слишком красивый для медика. Поняла. Thank you. Доча, здравствуй. Привет, мам. Тебе сегодня столько же, сколько было мне, когда ты родилась. Я считала себе такой дофига взрослой. Неплохое вступление. А дальше? Или это и есть все твое поздравление? Не по телефону же. Поздравление лично потом, когда домой придешь. Я только хотела кое в чем признаться и извиниться. Я приемная, и за такое не извиняются. Ты вся родная зарюшь до кончика волос. Не останавливайся. Так вот, э, в общем, это я забрала твои документы из клиники. Когда услышала, что Дегтярьин на тебя накричал, еще. Матом, урод. Знаю. Не имела права. Ну вот. Теперь знаешь все. Ну и правильно сделала. Он мне никогда не нравился. Особенно его голос и парфюм. Еще эти дурацкие усы. Вот да. А походка? Как у гуся. <с monks> и сам как гуся. Ага. Домой во сколько? А, как освобожусь. Но не смей покупать торт. Я сама испугалась. Хорошо. Целую. Седьмая, 07. Привет. Привет. дела? Привет. Меня зовут Атай. А я Зарина. Давай сразу на «ты». Все, хорошо, давай. Добро пожаловать в нашу команду «Атай». Спасибо.